Привет, друзья! Как у вас настроение? Смотрите, сейчас мы будем открывать... Нет, не угадали, не Лолы! Сейчас мы будем открывать вот такую девочку Enchantimals. Смотрите, какая она классная! У нее еще есть вот такая вот подружка-черепашка! Посмотрите, вот они едут на своем классном, розовом, веселом, задорном велосипеде! Посмотрите, какие они веселые! Девочка, быстро-быстро-быстро! Крутит педали, а черепашка позади просто кричит. А, страх! Вы только посмотрите, сколько здесь героев. Еще есть вот такой домик. Я думаю, в дальнейшем мы его все равно приобретем. И вот такие классные девочки. Они все с мордашками зверюшек. Вы только посмотрите, какие они классные. Здесь есть и девочка Скунс, и девочка Лисичка, и девочка Зайчик, и Обезьянка. А сегодня мы откроем девочку черепашку. Поехали! Вот наша куколка-черепашка практически на свободе. Сейчас мы ее полностью откроем. Вот так, раз. Девчонки, мальчишки, посмотрите, какая у нас веселая девочка. У нее такие красочные шортики. Все в цветочках. Она у нас очень энергийная и веселая, и задорная. У нее такая вот интересная футболочка, тоже с цветочками. Сейчас мы снимем ее головной убор. И смотрите, какие красивые волосы. Они у нее такие бирюзовые-бирюзовые. Очень подходят под цвет глаз. Ребята, смотрите, какая классная черепашка. У нее такой вот гламурненький панцирь. Очень красочный. Видите, какие у нее пятнышки. Вот такой вот миленький хвостик. И еще у нее есть вот такой головной убор. Посмотрите, какой он классный. Он снимается. И посмотрите, у нас какая черепашка. А какие у нее глазки миленькие. И здесь вот находится такой красивенький цветочек. Она, видимо, застеснялась. Посмотрите, какой румянец у нее на щечках. И она нам машет ручкой. Привет. Привет, ребята. Я очень рада с вами. И со мной моя веселая черепашка. Поехали покатаемся! Друзья, посмотрите, какой у меня классный велосипед! Он очень интересный. Он, здесь даже есть место для моей черепашки. И даже вот такая вот крыша, посмотрите, чтобы защитить ее от солнца. ребят. Еще здесь нарисованы желтые цветочки, мне они очень нравятся, ведь мы веселые девочки! Ну что ж, поехали дальше! Три -три -три -три -три -три -три. На этом самое интересное еще не заканчивается, ведь сейчас мы объявим нашего победителя конкурса! Ну что ж, поехали! Ребята, давайте наконец узнаем, кто же у нас победитель! Итак, вот отобразилось наше видео, Не повезет! И это, это, это будет... Дарья Ми, участвуй в конкурсе, хочу мисс Бэби! Дарья, мы за тебя очень рады, и обязательно свяжись с нами по имейлу, e а имейл e мы оставим внизу под видео. Ну что ж, мисс Бэби, теперь ты отправляешься к своей новой подружке, мы тебя поздравляем! Ребята, ну а кто не выиграл, не расстраивайтесь, пожалуйста, ведь у нас... Конкурсы только начинаются и следующий на этой неделе. Не пропустите! До новых встреч! чао ка ка